И шалом, ребятишки, и это третья часть нашего туториала. Как можете заметить, я делаю все в последний момент. Вопрос, почему? Ответ, потому что я болею и два дня тупо валялся на диване. Но настало время делать видосы. Итак, давайте же начнем. Итак, сегодня мы будем рисовать разные предметы. Ну, нарисую одно, а дальше уже вы сами. Итак, для начала нам надо то, что мы хотим нарисовать. Давайте, допустим, э, ружье. Я, у меня там два ружья уже есть давайте еще одно, почему бы собственно и нет лишнее ружья не будет итак, ищем какой-нибудь вид сбоку хороший например, вот этот по-моему, правда, у меня уже такой есть Ну, да, пофигу итак, копируем все это уже не надо заходим у Paint новый, так сказать, создаем эту, лист вставляем сюда нашу валыну и теперь надо ее просто обрисовать. Давайте начнем. Отлично. После того, как мы нарисовали, осталось только раскрасить. Итак, вот как у нас это выглядит. Да, конечно, вот тут вот не доделал, но ничего страшного. Итак, чтобы раскрасить, берем вот сюда вот, выбираем пипеточку. Ставим нужный нам цвет, я думаю, вот такой. А потом вот здесь вот просто вот так вот закрашиваем. Да, как-то можно сероватым. Да, так гораздо лучше. Теперь опять-таки берем пипеточку, выбираем цвет. Вот так вот. Как Каким образом там сразу закрасились. А, я не той стороной. Вот здесь. Закраем и закрасили. Дальше. Опять-таки пипеточку. Вот здесь вот. И вот так вот продолжаем, так сказать, до победного. Какого-то цвета дойдет. Вот такой вот чуть посветлее. чтобы отличался от этого. Отличненько. Конечно, все это желательно сделать намного лучше. Это я, так сказать, на скорую руку это сделал, в общем, как обычно. Вот здесь кем-нибудь узорчики можно бы добавить. Но мы делать этого не будем. Захотите, сделайте. И сюда. И воля. у нас готово ружье. В принципе, все, его можно уже использовать. Но, конечно, вот здесь вот, нет, нет, нет, так. вот здесь вот лучше сделать остальные отверстия, вот здесь вот дырочки, и вот разделить вот эти вот два ствола, и все будет идеально вообще. Ну вот мы закончили, подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии, и нажмем, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые туториалы и, в принципе, видео. Всем спасибо за просмотр, всем пока.